Всем привет! Сегодня мы в Сочи, 22 сентября. Завтра будет триатлон. Тем, кто завтра делает полную дистанцию, друзья, поздравляю, вам предстоит пробежать марафон. 42 километра, 195 метров. Я так получилось, что встретил сегодня Николая Мрачковского, вот, который является бизнесменом, инвестором и еще и спортсменом. Мне интересно, почему такие люди, как ты, приходят в триатлон, что тебе это дает? Есть такое понятие «длинная воля». В чем оно заключается что многие люди готовы попробовать что-то вот на коротком плече то есть попробовать стартовать свой бизнес попробовать похудеть там день два три неделю а потом сдуваются бросают это ну ладно Знаете. надо работать в долгую и вот триатлон как раз про длинную волю на мой взгляд то есть каждый день заставлять себя делать то что надо а потом это можно проецировать практически на любую деятельность на бизнес на там, здоровье на что на что-то еще так что Занимайтесь спортом, триатлоном или чем-то, неважно даже чем. -то. главный организатор Iron Star в Сочи расскажет э, немножко а о том, зачем люди истязают себя таким образом длинная дистанция 226 километров 4 плавания 180, велосипеда 42 бегом это самое сложное однодневное испытание на выносливость мне кажется, вот это вот э, микс из того, что это в принципе возможно каждому но при этом это требует э, реального посвящения себя и это привлекает людей а расскажи, есть еще другие соревнования Казань, э, Завидова Завидова, да, целое... приехать, с чего начать? Российский вообще сезон триатлона начинается с Iron Стара тоже в Сочи. Здесь же, но на более короткие дистанции это спринт и полужелезные. То есть вот со спринта в июнен может начать каждый. А сколько времени человеку, который вообще не готовился, никогда не занимался спортом, нужно, чтобы подготовиться Полный к, к Олимпийке сначала, а потом уже постепенно. Ну, к Олимпийке можно в первый год сделать. Олимпийку, то есть первый год занятия, а железную. Я думаю, можно или второй, или третий год. Это зависит от амбиций и от физических кондиций. Я сделал на третий год очень консервативно, то есть я в первый сезон сделал Олимпийку, во второй сделал две половинки и в третий сезон сделал полный. Но, в принципе, можно было и во второй сделать полный. А сколько на своем счету полной дистанции? Шесть. Шесть. Шесть. Железный человек шестикратно. Прошел дистанцию, пробежал. Прошел. Да, Прошел, пробежал, все, конечно, не все ладно. Все, ладно. Так Прошу что это для все. меня очень важно, что я финишил. Всем привет, с нами Мария э, Трубицына, которая сегодня э, прибежала первой на олимпийской дистанции Iron Star. Что важно в триатлоне, это тренер, который будет составлять вашу тренировочную программу. Э, ну и конечно с режимом, от этого очень много зависит, потому что нельзя там... Э, не ложиться вовремя спать и ждать хорошего результата. ну самостоятельно начинать, конечно, можно, просто чтобы понять, на что твой организм способен. Как, что, ну Какое-то примерное представление, очень важное восстановление. Человек может тебя согнать в такие рамки, не понимая, что он делает, а просто отталкиваясь по ощущениям, которые очень часто обманчивают. И просто попасть в такую-какую яму в последние полгода, где, ну, это... <свят> Я также веду Инстаграм, где рассказываю много интересного про тренировки. Я буду рада э, вам рассказать что-то новое. <свят> давай, давай, давай, терпи. <свят> Ешь что-нибудь. О, огонь. мотивирует, но, наверное, как и всех мужчин, мотивируют любимые женщины, дети. Это то, что ты приезжаешь домой и показываешь, какой ты муж, какой ты отец, какой ты брат, какой ты сын. И когда ты видишь слезы радости в глазах любимых, вот это, наверное, и есть мотивация. Самое главное. Во время прохождения этапа и после. Когда к тебе подходят совершенно незнакомые люди и обращаются к тебе по имени и говорят, что красавец, молодец, а мне приятно, что я был рядом с этими людьми, что они уделили часть своей жизни и помогали мне преодолеть эту дистанцию, преодолеть где-то даже через себя, через свою не хочу. Вот это и есть мотивашка. Она обоюдная. Такие люди, как ты, вдохновляют на то, чтобы э, не сливаться с тренировок, на то, чтобы нет, зимой, в по любую погоду нет. выходить. это неправильно, если кто-то мне скажет, что мне было тяжелее, чем вот ему, чем всем остальным. Это неправда. Дистанция одна и та же. А чем ты ее крутишь? Ногами или протезом, или руками бежишь? Это не важно. Тяжело всем. Дистанция одинаковая. Надо сказать, что, конечно, тебе приходится все-таки преодолевать э -э и... Не, ну я знаю, что после финиша будет банкет, что будет праздник. Опыт Сергея, конечно, вдохновляет на подвиги, когда видишь, что все в порядке. Еду преград, Главное видеть цель. Главное выбирать и действовать. Спасибо. Спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Так, Хорошо. Всегда находятся какие-то причины, чтобы не делать, чтобы не пойти на тренировку, чтобы не начать какой-то бизнес. А есть люди, которых ничего не останавливает Выступал его раньше профессиональной категории, сейчас выступает с полюбителем, но с нешуточными профессиональными скоростями. Да, поздравляем с победой. А. Номер 10-20. Ваши аплодисменты команде, которая занимает еще одно призовое место. Ну, самое главное, это, конечно, последние километры, потому что я уже осознал, что я, в принципе, иду на победу, и меня очень много поддерживали мои друзья, и просто неравнодушные люди, и, ну, конечно, финиш. Ура. а какое самое главное качество, которое тебе типа, позволяет визуализировать uh, в первых мест? Обычно кризис в даже есть у профессионалов, и главное его пережить и пойти дальше, как бы. Я этот момент знаю, я не всегда с ним справляюсь, и в этот раз у меня тоже был кризис на белой этапе, на втором круге в подъеме. Но ну, я его прошел очень грамотный. Наверное, это больше психология, но, конечно же, и еда, потому что без еда это топливо, и без еды ты никуда далеко не уедешь. Поэтому я всем советую, если у вас есть кризис, это не значит, что на этом гонке закончится, это можно пережить, и дальше только у вас откроется второй дыхание. Добился... Я занимаюсь спортом, ты Нет, с первого да. года начал аренду. Добился своей главной цели это старт на Армен Гавайи. Я там даже занял третье место в своей категории. Можно сказать, что я сегодня на опыте как-то выиграл, но ну, при том, что, опять же, соперники были не сильные. Надо это понимать, и результат такой средний. Но, в принципе, для погодных условий и вело-этапа, так сказать, рельефа, где все-таки набор 1600 метров, мне кажется, это хороший результат. Поэтому я доволен. Во всех длинных дистанциях во всем мире есть традиция это встречать последних финишеров. Это очень трогательный момент. Если вы ни разу не были на финише последних участников железной дистанции, Прям вот э, запишите себе и не забудьте прийти. Хочу все, покажи все